Не поверите, но сегодня я не буду просить вас ничего не делать. Ведь нужно срочно поставить лайк, а также подписаться на канал. Ведь если вы это не сделаете в течение 10 секунд, то вы это не сможете сделать больше никогда. Когда я об этом узнал, все были в шоке. Отчет пошел. Нужно поставить лайк и подписаться на канал. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А, ты успел. Офигеть, последнюю секунду, молодец. Когда-то у меня был дом, а теперь... Его нет, и стал бомжом, и стал бомжом, а где мне дом новый найти? Чё смотришь, овечка? Ой, кошмар, господи. Это кошмар был ли что? Наверное, да, кошмар. Знаете, почему мажоров называют мажорами? Но при этом бомжей не называют минорами. Давайте упрям сейчас поставите лайк, а я вам отвечу. А я сам не знаю. Подходит как-то внук к деду и спрашивает Дедушка, а как называют людей, которые не подписываются на канал и вообще не ставят лайки? А он ему отвечает Пенсионеры Назовите вашу самую слабую сторону э, Ну, я тупой э, Хорошо, тогда мы вам перезвоним Кому вам? Я же тут один Это был самый смешной анекдот в моей жизни мажоров называют мажорами, но при этом вам же? Пойдите, почему мажоров называют мажорами, но? Пойдите, почему мажоров называют мажорами, но при этом бомжи... вам но... же не называют минорами. Давайте убьем сейчас поставить лайк, а я вам отвечу. А я сам не знаю. Сегодня мы пройдем. Против... Сейчас. Привет, друзья! Когда-то у меня... Когда-то у меня был дом, а теперь... Когда-то у меня был дом, а теперь его нет. И стал бомжом...